Положение о порядке выдачи, учета и отзыва доверенности в Тюмгу. Положение утверждено приказом ректора и определяет порядок выдачи, учета и отзыва доверенности. Доверенность – это документ, дающий право лицу, указанному в доверенности, совершать юридически значимые действия и представлять интересы университета в отношениях с физическими и юридическими лицами, включая органы государственной власти и управления. Срок действия доверенности устанавливается до конца текущего года ее совершения. Регистрация и учет доверенности в ТЮМГУ ведется в 1С ЗКГУ. Доверенности на получение товарно-материальных ценностей в 1С БГУ. Схематичный порядок выдачи представлен на слайде. Доверенность на предоставление интересов организации выдается на основании приказа о полномочиях в момент назначения на должность или по запросу через систему электронного документа оборота на начальника управления корпоративных информационных систем и документационного обеспечения. Получение доверенности в рамках занимаемой должности происходит в кабинете 111 по адресу Володарского, 6. Доверенность на получение ТМЦ у поставщика или транспортной компании выдается на основании товарной или транспортной накладной и договора материальной ответственности с работником. Доверенность выдается при личном обращении в сервисный центр. Электронная служебная записка на выдачу доверенности оформляется в системе электронного документа оборота и должна содержать должность и ФИО лица, которому выдается доверенность, паспортные данные, Перечень полномочий, основания для предоставления полномочий, срок действия доверенности. Доверенность прекращается в случае истечения срока, полной реализации полномочий, отзыва, увольнения должностного лица, отказа лица, которому она выдана, смерти или признания неделеспособным лица, которому она выдана. Отзыв доверенности допускается в любое время. Решение об отзыве принимает ректор. При отзыве управление по работе с персоналом направляет уведомление лицу, которому выдана доверенность. Отзыв производится в кратчайшие сроки, если выполнение полномочий становится нецелесообразным или изменены сведения, указанные в доверенности. По вопросам подготовки и выдачи доверенности можете обращаться к заместителю начальника управления корпоративных информационных систем и документационного обеспечения.